Всем привет, дорогие подписчики, но и, конечно, зрители. Сегодня речь пойдет о контакт НЛО с людьми. Почему это так опасно и всегда люди халатно относятся к себе? Множество случаев, которые зафиксировала какая-то необычная специальная группа, подсчитала подсчет, что за несколько десяток лет 400 человек пытались наладить контакт с инопланетными существами. Из 400 только 320 было убитых. Кем? Конечно, НЛО. НЛО влияет на людей по разным обстоятельствам. Кто-то хочет разбогатеть, кто-то хочет почувствовать власть, а кто-то всемирное оружие. Но суть в том, что НЛО имеет и то, и то. Но как из этой ситуации люди хотят выйти? Множество... Людей еще давным-давно в Греции и в Египте поклонялись необычным богам. Они отдавали золото ради своих правлений. И это было. Был фараон, был бог. Фараон поклонялся богу, а фараону поклонялись люди. То же самое и в Греции, в Индии и в Китае. Все одно и то же. Все повторяется, как и должно. Но суть в том, что НЛО стало агрессивнее. В плане того, что мы затронули самое святое, это планету Земля. Оно начинает просыпаться. И все болячки, которые появляются у планеты Земля, мы получаем в ответку. Что на самом деле скрывается из этих интересных видеосюжетов? Мы вам показываем как НЛО может наладить контакт с людьми и очень необычным формам жизни. НЛО никто не видел реальным временем, особенно в глазах. Видели очертания, видели необычные суще существ. Но есть множество видеосюжетов, которые реальность, подлинность подходит к этим интересным моментам. Что и самое интересное, все это зависит от людей, которые хотят почувствовать контакт инопланетными кораблями. Но почему люди боятся иногда даже подойти к ним? Были случаи, которые и правда, контакт НЛО с людьми был стопроцентный. Но эти люди просто исчезали, то есть их забирали специальные власти и увозили и допрашивали, и до тех пор, пока они не узнают всю правду. Но есть и коварные люди, которые хотят достигнуть своей цели именно ради выгоды. Были случаи и у политиков, которые почти также наладили контакт, но взамен они хотели оружие. Почему все это происходит именно на Земле? Да и нигде более. Мы видим эти необычные кадры, которые скрываются по всему миру. НЛО не может быть добрым и не может быть злым. Мы видели, как множество НЛО могли даже напасть на Землю, но они облетели эту планету нас защищает какая-то высшая раса инопланетных существ но представьте они посещают нашу планету они всегда на этой планете но действие этой планеты зависит от людей а инопланетяне отдали планету взамен что мы будем следить за ней такие интересные записи которые вы сейчас наблюдаете были сняты в этом году Осенью Множество странных объектов летают и оставляют подсказки. Никто не может доказать того, что НЛО может быть и добрым. Почему? НЛО спасало жизни множество людей. И есть множество историй, но есть и то, что НЛО забирала. Эти кадры были сделаны в горах при тумане. То, что вы наблюдаете, необычный НЛО оставило подсказку. Также оно держалось на весу около 3-2 минут и потом исчезло, что за подсказкой мы так и не смогли разгадать. То, что вы сейчас наблюдаете, вот такая необычная подсказка. Почему НЛО оставляют подсказки, но не дают прям точного конкретику нашей планете? Мы видим необычный сейчас происходит в Японии землетрясение, мы видим в Америке необычные наводнения, в Турции также, и все одно и то же. Земля меняется вместе с нами. Еще множество будет таких действий, пока миссия НЛО будет контролировать нашу планету. Но исходя из всей ситуации, если не НЛО, то я думаю, что планета уже бы изменилось. Мы видим, что люди считают, что планета делится на плоскую и на круглую. Мы видим, что у нас есть купол над головой, кто-то считает, что это купол водяной, кто-то другой. Но мы видим необычные видео, которые пугают людей. Чему это видео и почему они так пугают людей? То, что вы сейчас наблюдаете, это самая холодная часть планеты Земля. Вы не поверите, но тут всегда происходит что-то необычное. Мы не можем видеть через облака даже люди. Но суть в том, что МКС скрывает множество странных и необычных видеосюжетов. Так же вот как и эти. Это место считается самым необычным и аномальным. Так считают, потому что здесь я всегда МКС следит за этим местом. Говорят, это эпицентр того... Что здесь происходит магнитными необычными бурями. Здесь всегда выходит строя техника, которую люди пытаются найти древний город Атлантиду. И, скорее всего, за этой необычной покровой скрывается целая нация других существ. Но суть в том, что эти необычные объекты как будто питаются энергией этой планеты. Я вам хочу сказать то, что множество очевидцев видели лучи зеленого, красного и даже белого цвета. Но многие из вас могут подумать, что это все-таки фейк. И мы с вами живем в таком месте, что понять того, что здесь и происходит, мы не можем. Но исходя из всей ситуации, мы боимся рассказать правду тем людям, которые могут и правда повлиять на сход события, Но мы просто молчим. Думайте, дорогие зрители, что происходит и почему происходит именно на планете Земля. Исходя из всей ситуации, мы только можем следить, что будет медленно происходить. Ну а то, что вы увидели, пожалуйста, оцените видеосюжет на один лайк или на подписку.